Быстрее, быстрее. Нет, блядь, нет. Пошел нахуй. Пиздец, блядь. Вот это ты чмо, блядь. То есть, те, тебя, блядь, ах ты сука. Я просто, блядь, обожаю эту игру на кошмаре, проходить. Блядь. Слава, сука, яйца, блядь. Это хуйня тебя никак не отъебтся, блять. А, это и при том-то, что, -то, что -то попробуй всади в него, блять, кучу огнемет, так это не хуя не работает. Ему похуй, блядь. Блять! пошел нахуя? Ну тебя нахуй!